У uh, ребятки, ребятишки, всем привет! На связи у нас Адам. Price. Да-да-да, давайте быстренько пролетаем станцию приколов по типу А где твоя Ева? И переходим непосредственно к бою с просто ядерной нюкой, которую я набил, как вы уже понимаете, на американском премии Т-20. Да, да всем насрать! На котором у меня также есть еще и обзор. И кому интересен самый интересный и уникальный контент по этой игре, может перейти по подсказке и ознакомиться с этим агрегатом. А теперь непосредственно к самой каточке. Как вы можете лицезрить, бой я записал с повтора. Да-да-да, каюсь, забыл включить запись, но здесь стоит задуматься о том, почему повтор боя в игре совсем чуть-чуть, просто чуть-чуть совсем очень сильно не похож на оригинальный повтор боя. Мне кажется, для человека, который придумал отдельный интерфейс для реплея, который полностью отличается от оригинала, мне кажется, для такого человека стоит отдельный котел в аду. Благо хотя бы спустя 10 лет они додумались добавить перемотку назад, и то как-то все через задницу. Хотя чему и удивляюсь, это же наша любимая улиточка. Тем временем я уже подъехал на нужную мне позицию и начал потихонечку наяривать со своей не самой пробивной, но довольно таки комфортной пушечки. Я даже не знаю как будет правильнее описать это видео, либо же я просто пытаюсь пофлексить и показать, типа Ух, стример набил ядерку. Царь во, дворца, царь во Либо же просто преподнести это как некий обзор позиции на карте с последующим и наглядным доказательством ее пригодности. И дабы не отсвечивать своим тщеславием, адамчик, конечно же, склонится ко второму варианту, но все мы прекрасно понимаем, что это все круговое наебалово. Тем не менее, эта позиция позволяет вам контролировать домашнюю точку и все подъезды к ней. Также частично контролировать правый фланг до самой вражеской домашней точки и даже вражеский правый респ и подъезд на домашнюю точку. И если ваш план «Капкад» сработал и вы и ваша команда зачистила верх карты, то можно проехать чуть дальше вперед и начать отстреливать Басурма на точке С. И по сути, любой противник, захотевший проехать на точку С, проедет на нее мимо вас именно бортом, ну и соответственно, впоследствии отправится в ангар или обратно на рез. Обратив внимание на карту, вы увидите, что позиция буквально находится в самом центре событий. А это значит, что сюда лучше ехать на легком или среднем танке, чтобы вы быстро могли менять направление атаки. И если вы будете играть аккуратно, то по сути жить вы будете не меньше, чем ваша. Ваша команда позади вас, так как, чтобы вас уничтожить, противнику придется переезжать через холм и сильно поставляться под э, ваших союзников. Позиция это играбельно больше именно с правой стороны, но и с левой тоже можно делать грязь. Единственное, что с левой стороны вас почти никто не будет прикрывать, так как просто банально нет для этого позиций. И так как я заранее знал, что поеду именно сюда, на эту позицию я взял Т-20, а не, например, того же Джамба, который был у нас приоритетной техникой в отряде. Но когда выпадала карта с конкретной позиции под конкретный стиль игры и Джамбо в этот стиль никак не вписывался, я естественно брал другой танк. На выбор у меня был Т20 или тот же Бульдог на 6.0. Так что если вы играете с этапом, перед боем немножко проанализируйте какой танк вам лучше взять. Ну а пока я тут на серьезных щах втирал вам какую-то дичь, я уже успел настрелять четыре тушки и запороть момент цесом шестым, нечаянно зарядив фугас. Хорошо, спасибо, верим. Ну не велика потеря, ведь мой соотрядник прорвался на их домашнюю точку, и прострел по мне справа теперь маловероятен. Поэтому я решил двигаться дальше к точке С по пути, поймав долговязывая гпанцера. Ну а теперь, как вы видите, у меня открывается просто невероятнейший взор на точку С и на прилегающие к ней всеми любимые позиции по охране камней. Аккуратнее с языком, человек. Пусть, конечно, и не без траблов, но румына на КВ-220 я с его жердочки все-таки согнал. И да, пусть эта позиция при аккуратной игре очень хороша, тут как бы и векторы прострелов имеются во все стороны, и доминирующая высота присутствует, а кто не сильно знаком с военным делом, то мотайте на ствол, доминирующая высота это уже, ну, по сути, полдела. Да ладно, всем похуй. Так вот, как бы хороша эта позиция не была, в любой момент, в любую секунду к вам может прилететь мыстюн и закидать вас 100-килограммовыми писюнами. Нихуя себе. Поэтому как только я стэшелолетку, я сразу смотрел что, где, когда... Так как зенитные пулеметы в нашей игре, хоть и могут бороться с ледкой, но скорее всего это происходит какой-то параллельной вселенной, но в реальности чаще всего они имеют лишь функцию пугала. И именно летка на этой позиции является для вас угрозой номер один, так как позиция открыта и к ней очень удобно подлететь. Так что если появилась свободная секундочка, обязательно посмотрите вверх, вдруг пернат уже в пути и в предвкушении потрогать ваш S. А как говорится, предупрежден значит вооружен. Тем временем я делал уже восьмой фраг по сверхнеаккуратной акации, вообще похуй... которая ну будто специально под меня поставлялась, да и вообще, что примечательно, в этом бою практически все противники занимались какой-то херней, не видели меня, не слышали меня, а если даже и замечали, то жестко агрились и сливались мне или моим союзникам. Как вы понимаете, Адамчику просто позарез, нужен был хороший бой на видос. он позвонил укусу и отложил доступ к серверу с ботами. И вот так легко и непринужденно я делаю минус 11, а имея более высокий рекорд по фрагам, смысла настреливать еще больше я как бы вообще не наблюдаю, в связи с чем и суицидюсь. И вот только сейчас я соизволил включить запись, дабы записать хотя бы уже сам сброс с нюки. В общем-то вот таким образом, благодаря хорошей позиции и подходящей под нее технике, получилось выиграть бой. Не факт, что мы бы его проиграли, но шансов у противника, особенно в конце, было все-таки намного больше. На этом я с вами прощаюсь. Кто не подписался и не поставил лайк, тот, конечно же, тот еще Олег. А остальные красавчики. И кстати, я там свой клан создал. Так что у кого есть желание. Бен индиклан, мои друзья и товарищи. Ну ты рубись, рубись. Не еще лететь и лететь. Понял. На таком говне далеко тут не улетишь. 470 летит еле-еле. О, держи, держи их на себе. Да, мне супер, все Тут На 6 висит. Ну, отлично, ты его забрал на себя, считай. Нет точно. Все, я сбрасываю. Сбрасывай, сбрасывай. А, -а, а, бля. Брасываю. Тупо у мяса. Ну, ты Да, ты слева был от меня, другой был справа, и вы обоих оттянули на себя. Это было тоже круто, да.